Итак, через Австрию мы отправились в Польшу. Мы купили виньетку австрийскую за 9,2 евро и оплатили проезд через тоннель 7,4 евро. На границе нас остановили и проверили паспорта, но не препятствовали нашему проезду. Электрические заправки в Австрии. А вон там вдалеке огромная стоянка Фо. У нас суббота, и сегодня они отдыхают, а мы едем. Так, наш конгресс. Этот австрийский отель запомнился тем, что он один из самых дорогих на нашем маршруте. И кроме этого, за завтрак с нас потребовали по 15 евро с человеком. У нас завтрак всегда очень легкий, и мы решили позавтракать на дороге. В Чехию мы проехали за несколько часов, а на границе с Польшей нас застал сильный дождь. Польше мы приехали на деловую встречу, поэтому съемки туристических объектов Варшавы или Белостока здесь не будет. Снималось только то, что впечатляло по дороге. Катей, <музык> Польша. Какой ты не Наш друг снял нам отель э, Двор Карвач, которого нет в Букинкоме. И дорога проходила вдоль реки Нарив. Нарив это приток вислые, Очень красивые места. А вот и мы идем ужинать. Вот Польша, конечная цель нашего путешествия. Нам тут очень нравится, особенно мне. А -а -а. Кого ты здесь? Тебя в из Варшавы мы поехали в Белосток навестить своих друзей. И после этого уже отправились в Краков в обратный путь. Это было последнее воскресенье мая, и мы попадали как раз на Балашиный рынок в Кракове. Он проводился как раз в это время. Мой муж небольшой любитель старины, но я смогла его уговорить, раз уж так все совпало по времени. По рынку у меня есть два лайфхака. Первое, нужно покупать на национальную валюту, то есть на златовки. У меня златовок не было, были еврики, поэтому все получилось немножко дороже. И второй лайфхак от меня, это когда ты спросил цену, тебе ее назвали, и лучше сразу купить, пока они не поняли, что ты заинтересован. Потому что я прошла рынок, потом вернулась, и мне цену увеличили в результате. Но это человеческая жадность, конечно. Но это рынок. Давайте прогуляемся по рынку. Здесь интересно. Nie będzie pracy, biorę, nie jest в Аусте Без штульчика Я тебя уже тут не снимал Много чего Вот это Это понравилось. <реклама> 50 евро. 50 евро. 5 евро. Это донышко. А? донышко. Давайте немножко бумажки. Так,